Недавно Министерство обороны объявило, что в войска начинают поступать серийно модернизированные боевые машины пехоты БМП 1 Басурманин». Новый проект модернизации предусматривает капитальный ремонт и частичную перестройку серийной бронемашины устаревшей модели с заменой ряда агрегатов и систем. За счет этого продлеваются сроки службы техники, а также устраняются характерные недостатки БМП-1. Подобный проект представляет определенный интерес с технической точки зрения. Накопившиеся проблемы. БМП-1 разрабатывалась в начале 60-х годов, и в середине десятилетия пошла в серию. Производство этой техники продолжалось до начала 80-х, после чего предприятия окончательно перешли на выпуск более новой и совершенной БМП-2. За все время было выпущено более 20 тысяч бронемашин, и большая их часть предназначалась для армии СССР. На момент своего появления БМП-1 была весьма удачным и прогрессивным образцом. Однако в дальнейшем, по мере эксплуатации и боевого применения, проявлялись различные недостатки и проблемы, требовавшие исправления. Кроме того, за прошедшие десятилетия серийные БМП-1 устарели морально и физически, хотя и остаются в эксплуатации. В настоящее время к БМП-1 предъявляется несколько основных претензий. В первую очередь, отмечается недостаточный уровень защиты. Лобовая проекция защищена только от малокалиберных снарядов, а круговая защита выдерживает пули калибра не более 7,62 мм. Противотанковые средства гарантированно пробивают броню со всех ракурсов. Кроме того, машине угрожают мины и взрывные устройства. Достаточно давно критике подвергается комплекс вооружений. 73-м орудие 2А28 «Гром» отличаются специфическими характеристиками и уже не соответствуют большинству огневых задач. Орудийная установка имеет ограниченные углы вертикальной наводки, что в свое время стало серьезной проблемой. Штатные средства управления огнем тоже нельзя назвать современными, и они дополнительно ограничивают боевую эффективность. Имеются иные недостатки или неоднозначные особенности. Часть таких проблем была решена в рамках проекта БМП-2, однако наличный парк более старых БМП-1 все еще требует внимания. В последние десятилетия неоднократно предлагались различные проекты модернизации БМП-1, и один из них теперь принят к реализации на серийной основе. Обновленное шасси. Проект «Басурманин» предлагает определенную доработку и модернизацию базового броневого шасси. При этом изменения носят ограниченный характер и затрагивают только отдельные системы и узлы. Такая модернизация получается не слишком сложной дорогой, но позволяет решить часть характерных проблем. При модернизации по проекту bmp 1 имеющийся корпус восстанавливается и ремонтируется, но серьезно не изменяется. Предусматриваются только незначительные доработки, в основном связанные с посадочными местами новых агрегатов. Как следствие, баллистическая и противоминная защита басурманина остается на уровне базового образца. Серийные БМП-1 оснащались дизельным двигателем AUT-20 мощностью 300 литров. Обновляемые БМП-1 получают его более позднюю модификацию aut 21 использовавшуюся на БМП-2. При сохранении всех основных характеристик базового двигателя, модификация S1 имеет преимущество эксплуатационного характера. Кроме того, достигается унификация Басурманина с серийными БМП-2. Параллельно с заменой двигателя выполняется ремонт трансмиссии. Ходовая часть БМП-1 в целом соответствует предъявляемым требованиям. В проекте АМ сохраняется общая ее архитектура и основная часть деталей. При этом используются новые торсионы с повышенной энергоемкостью. Такая доработка должна улучшить проходимость на разных рельефах. Модернизированным БМП-1 предстоит работать в современных контурах управления. Для этого штатная радиостанция R123 заменяется современной цифровой r 168 25 2 Современное вооружение. Проект «Басурманин» предусматривает полную замену штатного боевого отделения. Исходная башня со старым вооружением и подбашенными конструкциями удаляется. На ее место предложено ставить башенную пушечно-пулеметную установку, заимствованную у колесных бронетранспортеров. Это повышает боевые характеристики, а также обеспечивает унификацию нескольких образцов разных классов, состоящих на вооружении. Башня типа ППУ построена на основе купола из противопульной брони. На нем размещены ствольные и ракетные системы средства подачи боеприпасов и так далее оператор со своим пультом располагается под башней, ниже уровня погона. Это значительно улучшает его защиту от всех основных угроз. На ППУ ставится 30-м автоматическая пушка 2А72 и 7,62М пулемет ПДК-М. Имеются дымовые гранатометы. Ствольное вооружение дополнено противотанковыми ракетами МИТИС. Для поиска целей и управления огнем используется прицел ТК-4 ГАЗ дневным и ночным каналами и стабилизатором поля зрения. Замена боевого отделения решает сразу несколько характерных проблем БМП-1. В первую очередь, обеспечивается общий рост огневой мощи. Повышена скорострельность и дальность. Также увеличились секторы обстрела, в том числе в вертикальной плоскости. Важный вклад в общие показатели делают современный всесуточный прицел и цифровая радиостанция. Кроме того, новая ППУ частично решает проблему недостаточной защиты. В отличие от прежней башни, оператор-стрелок находится внутри корпуса машины, и повреждения ППУ несут меньшую угрозу для него. Успехи и ограничения. В целом проект модернизации «Басурманин» решает основные технические и эксплуатационные проблемы устаревшей БМП-1. Машина проходит ремонт с восстановлением технической готовности и продлением ресурса. Также обновляются или заменяются ключевые системы, что позволяет нарастить ходовые, маневренные и боевые характеристики. В то же время, ряд элементов конструкции остается без изменений и сохраняет прежние параметры. Так, БМП 1 сохраняет штатный корпус с ограниченным уровнем бронирования. Какие-либо меры по повышению баллистической и противоминной защиты, насколько известно, не внедряются. Более того, принципиальный рост параметров защиты попросту невозможен из-за ограничений существующей конструкции. Сохранены прежние обитаемые объемы, в том числе десантное отделение на 8 человек с высадкой через кормовые двери или люки в крыше. В целом они соответствуют требованиям, однако известны жалобы на эргономику. Кроме того, вынуждены используются сиденья старой конструкции, не поглощающие энергию взрыва. Таким образом, проект BMP первым использует практически весь оставшийся модернизационный потенциал исходной конструкции. За счет этого в некоторых направлениях удалось получить прирост характеристик, тогда как в других они остались на прежнем уровне. При этом общие результаты проекта получили высокую оценку. В Министерстве обороны Басурманина называют одним из лучших современных вариантов модернизации БМП-1. Служба продолжается. По разным данным и оценкам, в строевых частях российской армии все еще остается в эксплуатации порядка 300-500 боевых машин пехоты БМП-1. Средний возраст такой техники превышает 40 лет. Ввиду объективных причин и ограничений этим машины пока будут продолжать службу хотя в средней или отдаленной перспективе планируется их замена более новыми образцами, в том числе перспективного последнего поколения. Нынешний проект bmp 1 успешно доведенный до серийной реализации, позволит продлить сроки эксплуатации модернизируемой техники на 10-12 лет. В ходе этого процесса часть характеристик будет сохранена на приемлемом уровне, а другие заметно вырастут в сравнении с базовым образцом. Соответственно, вырастут и показатели мотострелковых частей, пока использующих старые БМП-1, и они смогут сохранять необходимую боеспособность до получения принципиально новой техники.